Как, блядь, скачать MT154? Блядь, это, сука, просто. Заходишь, жмешь. У тебя есть GTA, да, вс ⁇ блядь. Заходишь, короче, жмешь, что у тебя Windows 7, блядь, и качаешь нахуй. Жмешь эту хуйню, потом ждешь вот сейчас, да, 15-10 секунд. Ну, блядь, давай, давай, блядь. Еще чуть-чуть, уже 5. Так, так, так. Все, запускаем, жмем, блядь, просто, сука, Enter, Enter, жмем. Жмем, блядь. Ну. Давай. все, блядь. Изи. Готово. жмете, запускаете. И всё. Просто. Никаких проблем. Блядь. Скачали, нажали. Нажали. Enter, enter, enter, enter. Готово. Всё, блядь. Запускаете, играете. Проблем-то, ёпта.